Всем привет, сам Лев, ребята, и сегодня поиграли на Ваймворде, ребята, да, и, в принципе, на Ваймворде уже немножко долго не было роликов, и, вообще-то, если честно, то я уже практически в каждом ролике говорю про то, что, типа, роликов не было уже на таком-то серии, или просто роликов не было уже столько-то, да, и, я думаю, это уже поднадоело, поэтому, да, в принципе, э, как бы, этот ролик получится поинтереснее, хоть я здесь буду опять на Потому что я его забросил, так сказать, я захожу на него очень редко. Но если вы хотите, то я могу заходить на него чаще, буду стримить. И, в принципе, ребята, да, стрим будет завтра, раз в день, да, и, в принципе, приходите обязательно на стримы, да. Ну и давайте попробуем набрать 6 лайков, я думаю, это будет не сложно, да. Поставьте обязательно, кто смотрит этот ролик, поставьте лайк, да. Это, конечно, некрасиво прошу лайки. Но, ребята, хотелось бы реально увидеть 6 лайков. Больше и не прошу, как бы. Ну и все. Если будет 6 лайков, я уже не буду в следующем ролике просить об этом. Все, ребята, в принципе, погнали. Ну что ж, ребят, в принципе, я сейчас поиграю в классик, думаю, катки 3 или 5, даже, потому что это достаточно быстро произойдет, да. Я уже быстро умер, да. Если честно, то я разучился играть на этом сервере очень сильно, потому что здесь PvP отличается от Hypixel. Ага, конечно. Я просто увидел то, что у меня последние ролики в основном Hypixel. Я решил снять на моем логоде, да. Напишите комментарий, снять ли мне на DMS, например. Да, я знаю то, что у меня ролик был, когда. Ну, один единственный ролик, где я там бомбил, да. Намного хуже, чем моего, по, по мне, вот я на 10 раз хуже. Я уже договорилась, за тобой едут, б... Алло, модафаку. Ура! И обзывал сервер, но ну, если честно, то сервер нормальный. Чётко! Меня бомбило тогда, и бомбу. в принципе, окей, э, там, что нибудь запишу кого нибудь интересный, да. И нам какой-то жесткий чувак, я так вижу, попался. Я сейчас седу за руль. а ты вылетишь отсюда! Да, и меня все тут убивают. Ну да ладно, я в принципе не знаю, как получится этот ролик. Я просто его, так сказать, сделаю на, рос... на скорую луку, потому что, ну, как бы, дуэли вам такие самые легкие ролики. Это Не знаю, как в плане монтажа, но именно сам ролик получится очень легкий, потому что я только зашел на Север. Ну, я уже долго на сервере, но в том смысле то, что просто зайти на сервер и записать дуэли. что такое сложного, да? Я Если какой-нибудь хотя бы скайвас на пиксель там и то как-то, не знаю, посложнее бывает, да. И втираешь мне какую-то И так далее. То есть нужно, чтобы были смешные моменты и так далее. Здесь, в принципе, я думаю, что передумаю, и в принципе, ладно. Так, ну окей, погнали. Мы сейчас убьем этого чувака, он хочет мира, я не буду вообще ему ничего писать, я после на него нападу, потому что мы, ну, его нафиг, да я не собираюсь ничего пока что писать ему пока что уже не напишу как бы ну да ладно и неужели мы убьем его окей okay. это у нас кстати уже ухк да ладно и 3 еще сделаю ухк то есть буду поменьше уменьшать катки, то есть будет 5 4 3 2 1 Итак, закончу видео, да. В принципе, да ладно, да. Э, даже не знаю, как получится. Э, это у нас вторая катка из четырех в УХК. И, в принципе, может быть, этот ролик даже не смешно получится. Хотя я даже, когда говорю то, что ролики не смешные получаются, то, э, ну, то не смешные получаются. Да, это жестко. Очень много постираю. Просто погибаю очень многое. Потому что я просто играть, разучиться на ваймборде, Это ПВП здесь другое. Где ПВФ? Эээ. Повторяю уже второй раз. Здесь как-то по-другому надо я не знаю, как это работает. Экспектор Патронум! Арик, да ты за. Ну, в принципе, ладно. У меня поджг. Да, у меня поджог, окей. Давайте мы его тоже подожжем. Ааа! как-то, я не знаю, херануть его. Та вот ты вот... А, вот все, я его убил. Это было easy, да? Это просто... Четко! Да-да-да, конечно, в принципе, окей. Это вроде бы последняя сейчас катка, блин, 2хк. Здесь, кстати, добавлю новые карты, но я не собираюсь делать ролики по обновлениям. Я один раз увидел... Не, на ваем воде уже делал новые карты. Это было, по-моему, 3 месяца назад, да? И да, если вы мой подписчик, то есть вы пишите мне в чате то, что я твой подписчик. И какой нибудь давайте я придумаю пароль. Например, пароль будет 2017 год. Да что ты, черт побери, такое несешь. Лучший пароль просто года, да. Типа мы играем, кстати, в ОП и э, будет ли катки, да. То есть уменьшаться по одной карте будет. И то есть... Uh, пароль будет 2017, я не знаю почему, после я не придумал пароль. Именно, ну вы поняли какой, а именно 2017 год, это гениальный пароль просто, да. Так, по-моему, подождите, я не помню, я по-моему уже сыграл или нет. По-моему, это была первая катка, если не ошибаюсь, ничего. Я что-то подзабыл, запутался. Надеюсь, то, что так чувак оказался нормальным. Он не стал на меня сразу нападать. Так, ну тоже меня поджечь хочет. А, блин, поджег. Ну ладно. Ничего страшного? Вот так, так, так, так, так. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Бродь мы играем в третью катку, а даже если нет, то это новая карта. Да, конечно. Да. По-моему, именно на этой карте, типа, можно построиться далеко там. Далеко. Полезная информация. Да, типа этот баг, байм Ну, вы думаю, это знаете. И вот способ хайпануть. И окей. Так, мы его. А! Это куда, одна? Вот, все, мы его убили, да. Идем. Э, на локах тебе будет две катки и с ужасными режимами на назельках, но он не самый ужасный э, мне просто не нравится потому что игроки все там валят убегают, фигачатся, там кого-то валят что за х... несу? Да, в принципе, окей. Мы побеждаем, и ребята, идем к следующей катке. Естественно, это выезжать не буду. Кому то надо, кому эти муки надо, вообще? Буду чем-нибудь говорить и все, да, типа, да. Окей, так, возвращение фразы да, типа, да. Ааа! Нет. Куда деньги на лечение скидывать? И в принципе, я думаю, все нормально, да, будет. Ну, это не точно, да. Окей, okay, так, мы сейчас как-то, я не знаю, что-то сделаем, да. В принципе, логично. Этот лицуспак будет в описании, и. Да, и. да, типа, да. Давайте пароль будет. Ну, пароль будет или 2017, или да, типа да. Вот. Все. Ни, ни у кого из людей нет такой эпичной фразы, поэтому как бы он выключился, отключился, ну да ладно, в принципе, э, меня уже боятся, <как> то есть просто отключился, ну типа, да, э, да ну вот как бы, типа, ничего не было, да, вы ничего не слышали, в принципе, окей, э, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте видео, тут облака разлетались, и, ребята, все Всем, ребята, э, спасибо, пока-пока, и Пишите на каких серверах снимать, а то Hypixel под 1 дает, я не знаю, как именно какие-то крутые мне соснять. Все, ребят, всем спасибо, пока-пока! I can't go wrong.